Всем привет, друзья! Сегодня хочу с вами вместе, с вами заняться необычным таким делом, необычным именно для этого места проживания, в котором мы находимся. Но мне <coughs>, по максимуму хочется вот насколько это возможно обютить эту территорию, в которой мы живем. В принципе, на данном этапе меня все устраивает. Место жительства, расположение. Вы знаете, да, кто меня смотрит, что это временное жилье, но насколько оно будет длительно длительновременным это большой вопрос пока мы живем здесь и мне хочется максимально сделать уютно комфортно в украине у меня был сад я очень любила ковыряться в земле я очень любила что-то пересаживать высаживать не всегда на это хватало времени потому что очень было много забот по территории сада но я сильно за этим скучаю в общем к чему я это все говорю мне, неделю назад Сережа купил маленький цветочек в горшочке, и с этого все и началось, сегодня я поехала в супермаркет, купила уже большое кашпо, еще два цветка, сейчас вместе с вами хочу пересадить, хочу, чтобы меня радовали цветы, зелень, в общем, какая-то природа должна быть у меня здесь, на моей территории, где я живу. так показываю что я приобрела вот такой цветок это колонкоя мне подарил Сережа. беленький цветущий с бабочкой и с горшком но тут горшок в горшке вот так это выглядит это нужно тоже пересадить я знаю что во время цветения не лучший вариант пересаживать но мне хочется так вот такую хризантемку я взяла желтенькую э Через месяц осень все-таки. Осень здесь. И, конечно же, герань. Ну, как же здесь без герани? Здесь она везде, везде, просто везде. Надеюсь, что я с цветом угадала. Я хотела красного цвета герань. К сожалению, она была без цветов. Но я чисто интуитивно решила, что она красного цвета. И, ну, посмотрим. Когда распустится, посмотрим. Ее надо немножко привести в порядок, потому что она подуставшая. Из всего того, что продавалась в супермаркете, я постаралась найти... Кустики более или менее, которые можно привести в порядок. Их немножко нужно обрезать. Один я буду черенковать. Тут есть возможность. Вообще герань очень легко черенкуется, очень легко приживается. поэтому. Так, и вот такой вот горшочек. Все, мне нужен будет сейчас дренаж. Это кашпо идет вот уже... Смотрите, тарелочка, это очень удобно. Сейчас я за дренажем отправлю мальчиков на улицу. У нас много камешков здесь, они мне принесут. А я пока подумаю, какую композицию мне сделать. Мне хотелось бы... Ну, вообще, изначально эта кашпу будет предусмотрена под герань, но герань сюда... В идеале, что высадить три куста герани, чтобы это было пышно, все. Так как у меня сейчас два, один я буду черенковать, у меня останется еще место, я, наверное, совмещу с хризантемой. Посерединке хризантему высажу, потом, когда она цветет, я ее уберу и высажу тот кустик, который у меня будет черенковаться, который у меня будет приживаться. Так, скорее всего, это вот так будет. Вот. А этот я посажу в этот же горшочек. Так. Пошла за камешками. Будем пользоваться ложкой, потому что ничего другого нет. Можно было детские лопатки взять, но они в машине у Сережи. Так, вот такие камешки мне принесли, морские. Здесь морские камешки, хотя море не так близко, но морские. И дно ну, у меня, кстати, ну, тут все уже с дырочками, все как надо. И... Вы поняли, да? Вот этот вот горшочек я покупала в китайском магазине за 3,95. Хорошая цена. Валькампа была дороже, я смотрела. Посыпаем камешки. Меня, кстати, спрашивали, Аня, как твои учения, как, как проходит твой испанский язык? Честно, скажу, плохо, никак. Я его не учу. Ну, вот, вот так, чтобы ходить на занятия, учить. Да, все так, чтобы ходить на занятия и учить, как я раньше ходила, я не хожу. У меня нет такой возможности сейчас. Вы помните, да, когда мы только приехали сюда, Педро нас учил, но Педро устроился на работу, уже не учит, он занят. И были занятия по испанскому, приходила Ракель, она и сейчас приходит, очень хорошо преподает. Ракель, взрослая женщина, она сама создала этот курс, она тут достаточно популярна. И я перестала ходить, потому что у меня нет возможности, мне не с кем оставить детей, я все время с ними, и максимум, что я это максимум, как я учу, это вот я только открываю приложение какое-то, я закачала много приложений всяких, очень, кстати, много хороших приложений, я только открываю какое-то приложение учить, все, дети подбегают, начинают что-то там спрашивать у меня, отвлекают, и все, на этом все мое учение заканчивается. Это где-то какую-то фразу я выхвачу услышать там у детей Показываю как-то Земля хорошая, дети периодически прибегают То за конфетой, то за зефиркой Вот еще стучат Иди, папа, открывай так, конечно, ложечка маленькая, я долго буду да. насыпать, но ничего. Да, мам, это надо. Тебе это надо? Это для таких? Так. Для таких? Таких, да, пришел помощник с улицы. Кто там из вас классики делал такие красивые? Да. Из камешков. Кто выкладывал? Я видела, как ты прыгал. Вот в таких квадратиках классики вы делали из камешков. Спят, да, так классно. Вот в принципе все, что я только начинаю делать, дети подходят и просто меня отвлекают от всего. Но что касается испанского, допустим у Сережи, да, он больше общается сейчас с испанским народом. И вот, вот он меня сейчас и учит Он приносит домой такие фразы, устойчивые фразы, которые у него откладываются Он, кстати, уже лучше вот так вот разговаривает, чем я И я слушаю у него и запоминаю И вот, допустим, когда мы куда-то идем где-то Ну, понятно, там в магазине понятно, о чем речь Когда там... На кассе что-то спрашивают у нас. А вот если где-то мы встречаемся да, с какими-то э, испанскими людьми, ну, какая-то вот ситуация, и нам начинают что-то быстро говорить, я вообще теряюсь сразу. Я слышу быструю испанскую речь, и у меня как шторка такая. Все, я, я уже я ничего не знаю, ничего не слышу. А Сережа нет, он наоборот, он начинает какие-то уже фразы улавливать, и уже э, в целом как бы общий сюжет, и он понимает, о чем речь. Может, не все сказать, может, но понимает. И это это радует. Так, сейчас я первый слой сделала. Теперь мне нужно привести в порядок цветочки, пообрезать. Я с герани начну, я пообрезаю плохие листики, Приведу кустик в порядок, потому что тут много засохших. Запах герани всегда считался очень специфическим. Но я от этого запаха балдею. У меня, кстати, листочек от денежного дерева Так, этот готов. Тут очень много желтеньких листиков. Если желтые листья, это, скорее всего, переизбытка влаги. Но очень влажная земля. да? Надо немножко дать подсохнуть ей так и этот кустик он очень хороший для черенкования здесь есть такая веточка вот я ее сейчас чекану вот она Прямо вот так, так. Оп, все вот, вот ее я высажу отдельно Я так уже много раз делала у себя дома. И герань. Вот если у вас нет возможности купить герань, а, ну, мало ли у всех разные ситуации финансовые, идете в город, в городе обязательно в какой-то клубе вы найдете герань, открываете вот такой росточек, все, пока вы донесете домой, он немножко подсохнет, это даже хорошо, если немножко подсохнет, и все, и потом... Ставите его в горшочек с землей и поливаете. Очень быстро приживается. Очень. О, отлично. Вот как раз так. Ни больше, ни меньше. И этот. Может, еще этот черенкануть, не знаю. Нет, этот, наверное, не буду. Достаточно. Потому что потом, как начну размножать, тут у меня все будет в герами. Не буду знать, что делать с ней. А вот еще желтенький листочек, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, так, это сюда, и хризантемку, очень люблю желтый цвет цветов, нравится мне, так, а хризантему надо немножко подсыпать, земли, так, перчаток у меня нет, ребята, не пишите, Руки вымоем. Смотрите, какая красота получится. Я вообще такой человек. Ну, в принципе, Сережа тоже, да. Где бы ты не жил, в каком месте, в каких условиях, со всего можно сделать картинку, со всего можно сделать уют. Применяя самые простые там, правила декора, вот растения они всегда создают, иют идут. За велосипедом? Да. Понятно. Дома я всегда высаживала пластиковый стаканчик для укоренения. Для чего я это делала? Для того, чтобы хорошо наблюдать было за корешками. Вот в пластиковом прозрачном стакане сразу видно, как выпускают растения, корешки, они такие длинные, белого цвета. Здесь будем смотреть по листочкам. Так, мне еще нужны камешки. Я еще буду, наверное, просить у мальчиков. Сейчас я руки помою. <свист> Он же сам не спустится. Он кем-то пришел? Марк! Андерина! По... Помоги Яну! Поставила секрет, помоги Яну спуститься. Вот Ведерка возьми, вот это маленькое, и набери полное камешко Хотела? Да, да, да, давай только быстренько я Можешь половинку набрать, не полная, а половинку. А это где Ну, сразу выходите, да. Сделать это все максимально чисто, аккуратно никак не получается сейчас супермаркет позавозили все к школе школьные принадлежности господи как это дорого это наверное ну вот, кажется это в любой стране очень дорого и очень накладно для любой семьи пенал обычный пенал ну такой чтобы я уже даже не говорю за красоту но чтобы он был максимально функциональным 10 евро стоит ну, у нас тоже цены очень дорогие это конечно когда большая семья собрать детей в школу спасибо давай неси сюда о спасибо быстро ты прям как ракета Мы будем немножко позже готовиться к учебе Потому что здесь, я так понимаю, либо с конца сентября Мы пойдем в школу где-то 29 сентября Либо с 1 октября Вот Еще не знаю, нам еще не говорили точную дату Что покупать, не знаю Будем писать учителю, спрашивать Рюкзаки у нас есть Мы воспользуемся теми, которые нам давали в школе, единственное, что у меня вопрос с Яном он же тоже идет в школу и ему нужен рюкзак у нас вроде как есть рюкзак Сережа говорит, он пойдет с этим рюкзаком но он такой старенький и мне кажется он маленький потому что ему надо будет с собой давать какую-то еду, какой-то перекус плюс какие-то тетрадки, ручки может быть какая-то обувь сменная но это я так предполагаю я думаю, может быть все-таки посмотреть ему рюкзак Новый. У нас вообще этих рюкзаков, честно говоря, много. Но они такие не школьные. Они больше так походные. Что-то там с собой взять. А в школу он должен быть таким функциональным, много отделений всяких разных. Ланчбоксы нужны обязательно. И все это надо будет продумывать. Надо будет еще максимально. Надо будет еще пообщаться, поспрашивать в чате. А пока у нас есть целых полтора месяца еще гулять и наслаждаться летом. Дети, конечно, просятся к морю поехать, не знаю, я. получится, не получится. Может, выберемся там на день, на два, посмотрим. Сейчас пока возможности нет. И, кстати, мы смотрели сейчас цены просто космические. Вот именно этот месяц, это самый дорогой месяц. Мы искали, ну, так просто для интереса смотрели. Сейчас самое-самое дешевое жилье, причем независимо от того, это где-то в горах, там, или первая линия, цены одинаковые, цены одинаковые, самое дешевое 200 евро за сутки, плюс еще с тебя там возьмут за уборку, там какие-то незначительные деньги, ну, блин, 200 евро, дорогая растенька. Мы ездили на речку и счастливы. Были счастливы. Все, ребята, а это я закончила. Может быть, потом придется еще досыпать. Я не знаю, подью и то шлейчку надо купить. алейку не, не покупала. Не да, проще. поливать же этим неудобно, надо с носиком. Ой, ребятки, мне нравится. Так, теперь росточек сюда сейчас высадим. Хотя камешки, дренаж сделаю небольшой. Так, дорогой мой. Давай. Живи здесь. Приживайся и радуй. Радуй меня. Все, сейчас я его хорошенечко полью. Все, это готово. И что у меня? И у меня остался еще один цветок. Каланхоя. Помогаешь? В период во всем хочется еще? Да, еще, еще, еще? Молодец еще? Сейчас посмотрим да, Еще чуть-чуть Все, все Тодобьен, муча с Грася Муча с Да Отлично Там сейчас просыплю И все будет готово готово Ой, все будет готово, все будет готово. Мы уже готово сейчас еще по бокам просыплю землю по бокам по бокам это, то. По бокам это вот здесь вот в краю видишь сбоку, сбоку. А это, а сюда? сюда уже насыпала там уже все готово да, да, надо поезжать. Поливать будем. Сейчас закончу и все польдем. Uh -huh. мы, мы с тобой только лейку не купили. Надо будет в магазине купить лейчку. Понял? Да, ну пакеты в магазин. Поедем, только не сегодня. Итак, эти магазины ходим постоянно. Мы очень часто ходим в магазины, потому что у нас маленький холодильник, и мы не можем запастись сразу большим количеством продуктов. Ну, холодильник... Вот метро, вот этот типа, ну, улучшенная версия барного, самый самый маленький, который только может быть, но не барный. И в него, ну, на нашу большую семью мало что помещается. Даже помидоры вот, помидоры, огурцы, все это на два дня, так что приходится ездить часто, к сожалению. Уже магазины, честно говоря. Надоели, потому что ну Ты все равно приходишь за продуктами Что-то, да еще и купишь Помимо продуктов Вот так работает Маркетинг Зашел в магазин и забыл, что тебе нужно И смотришь уже на то, что и не нужно Так, источник один отпал Ничего, Сейчас, кстати, я эти нижние Чуть-чуть пообрываю Вот теперь готово Теперь поливаем Поливаем? Сейчас я вот здесь уберу. Ой. Ага, и сюда тарелочка нужна, вот этот маленький. Тарелка? Да. Да? Да. Мы будем поливать, водичка будет стекать. Ура! на какой-то... Так, дай мне ведро ну Уга, уга, тобой. Уга-у-кау-гау. какой-то потом поделать пол. Уга-уга. Уга-уга. Сейчас, поедай! Поедай! А Сейчас, ты надо! Да поедем! Друзья, у меня все готово Благодаря вам Прошло это все быстро и незаметно Время пролетело просто мгновенно И получилась такая вот красота Сейчас я ее расставлю, покажу где это все у меня будет стоять Значит у меня получился Такое длинное кашпо с композицией герань и хризантема пересадила каланхоя вот в этот горшочек. Ну и малыша, которого я черенковала, так как здесь нет тарелочки, я нашла у него вот такая вот металлическая чашечка. Не чашечка, это сувенирная, когда чашечка будет стоять здесь. Сейчас я пролью и поставлю на солнечное место. Спасибо, что были со мной, помогали мне в этом непростом деле. До скорых встреч, скоро увидимся. Всем пока-пока. А Месть, вот так. Опа. И да, вот с этой стороны теперь. Давай, бери за ручку. Поклоняй. Давай, Лили-Лили. Все, выливай. Все, все, все, все, все, молодец. Все, я думаю, этого достаточно. Мама, и и, и, и да. этот. Я, я сам буду поедать. Меня не трогать? Не трогать? Нет. Я Давай. Нет, вот так. Под корень. Аккуратно. Ага. Вс.